Привет, друзья, Еще раз вас всех приветствую! Ночные посиделки в 12 часов ночи, кто не спит, заходите в мой эфир. Я только что приехала с киноцентра, поехала поиграть в боулинг, но почему-то сегодня нам не повезло, все дорожки были заняты. Пошли на каток, а там дети только катались. Пошли, короче, в кино. Ничего нормального посмотреть не удалось, но в итоге мы все равно попали на фильм. Вот он оказался бредовый. Пошли покушать лапши. Она такая была невкусная, что мы просто отодвинули тарелки, эти пачки, коробки. Сказали, мы есть не будем. В общем, сегодня какой-то странный день. И поэтому, чтобы не отчаиваться, не ложить спать в грусти и в печали, надо повеселиться с вами здесь в эфире и о чем то с вами поговорить. Кстати, идея такая только что пришла в голову. Может быть, если кто очень хочет поболтать в прямом эфире, давайте сделаем... Коллаборацию и с кем-то вместе поболтаю. Предлагайте свои кандидатуры. Прям вылазка говну какой-то. Ну да. Это из моего запроса на эфир. Ненадолго можно кого-нибудь привлечь сюда со мной поболтать. Если хотите, конечно. А можем без кого-то просто с вами. Буду читать и что-то озвучивать. Давайте что-нибудь придумаем. У нас 43 человека, и нам нужно сделать этот день, чтобы блин, он закончился хорошо. Так, была на твоем разборе. Очень легкие... А, очень легкие свои чувства. Легкие, да? Прям теплые были. Так и не разобралась, почему. Я тоже не знаю. Легкие. Для чего нам нужны легкие? Я помню, сдавала экзамены по биологии в девятом классе, мне попались легкие. Там легочные пузырьки, легкие состоят из этих пузырьков, где. А что делают легкие? Фильтруют. Так, давай со мной. Кто тут просится со мной? А нету предложения выйти в эфир. Есть только помахать, помахать, помахать, и все. Так. Легкие нужны, чтобы курить. Очень неплохой ответ. Так. Нам нужно с вами какую-то тему придумать, чтобы повеселиться, и нам было ржачно, весело. И чтобы день не закончился так блевотно, как у меня он сегодня произошел. Так. Почему, как попадая на твой эфир, смотрю на маникюр? На свой вы смотрите или на мой? Уточняете? Я не знаю. Как запросить выйти и войти? Ну, где-то вы должны нажать кнопочку, присоединиться к эфиру, предложить свою кандидатуру. Не знаю, разбирайте в настройках. Только что хотела посмотреть эфир в записи, а тут прямая трансляция. Ну да, я сегодня что-то ударилась в прямой эфире уже вторая трансляция. Я еще не могу тему придумать, люди, подсказывайте. О чем мы будем говорить? Я вышла, чтобы, блин, повеселиться. Так. У меня, видите, постельная сцена здесь. Я на кровати. Давайте предлагайте, кто хочет в эфир, или подавайте вопросы какие-нибудь. Что, что, что, что, что можно придумать? Просто на меня смотреть такую красивую. Неинтересно. Надо же еще о чем-то говорить. Давай карты. Не-не, карты не хочу. У меня прям к ним какое-то отвращение наступило в какой-то момент, когда я начала по ним разборы делать, а потом, наверное, просто надоело. Было очень много разборов онлайн. Ой, он, онлайн. Ну да, онлайн в личке. Так... Поболтать о самых стрёмных вылазках после этого – обычного волна кайфа. Ну да, вылазка у меня сегодня была стрёмная. Так, о, к нам наконец-то пришел запрос на присоединение сейчас. Тема «День, который странный». То ли зеркали, то ли весна, то ли люди сходят с ума. Давайте про мужчин. У меня много претензий к ним. Как их полюбить? А вот мы сейчас эти темы вместе и разберем. У нас девушка присоединяется, сейчас белая. Вот, которая очень хотела выйти со мной в эфир. Мы сейчас познакомимся. Привет! Привет! Представься. Я Анаид. Мы с тобой знакомились на Новороссийским. Ну, мы-то да, люди-то нет. Которые да, тебя... я с Новороссийска. Меня зовут Анаид. А Слушаю тебя, о, хороший вопрос. Тут все спрашивают, давайте поговорим про мужчин. Как их о, полюбить, давайте. что я не люблю? Есть какие-то идеи, предположения? Да, идея есть. Давай. Пока себя не полюбишь, мужчину невозможно полюбить. Правильно. И ты в этот момент, когда стала это говорить, девушка пишет, нахрен мужчины, себя люби, потом уже мужчин. Да, да. себя надо сначала любить, сто процентов миллиард. А вот как себя полюбить? Делать что хочу, не делать чего не хочу. Отлично. Слушать. Как это сделать, если куча шаблонов мешает э, делать что хочу, потому что есть стыд, чувство вины, э, чувство долга? Ещё мы очень сильно боимся не понравиться, закидать помидорами. Как с этим жить? Хороший вопрос. По-разному. Я, допустим, у меня было такое время в жизни, что у меня там тоже очень много всяких «должна», «надо» и так далее. Ну вот я как-то... У меня получалось как-то... Половина делегировать, половина, ну, пока временно, да, там еще как-то делала, потом постепенно, постепенно, э, видать, менялось мое внутреннее состояние и менялась реальность, и на данный момент у меня практически, ну, практически не, в, не полностью, конечно, но практически не осталось тех дел, которые мне надо делать, и которые я не хочу. Я ага. просто. А как ты хочешься со стыдом? Ну, ты знаешь, если честно, я на него давно забила. <смех> Блин, ну это самая идеальная вообще вещь. Ну, потому что я бы с ним без, без, бесполезно слушать. бороться, это, без, это бесконечная хрень. И сколько бы с ним ни боролся, борьба всегда порождает борьбу. Начинаешь потом чувство вины испытывать, что ты там кого-то там типа родителей предаешь или там еще что-то. Если, допустим, касается семейных каких-то нюансов, да, там папа, мама, там такие, которые, ну не могу я отказать, да, не потому что я там считаю, что должна, а потому что я их люблю и я хочу как бы им помочь. Там как бы я, ну, получается, что я не из «надо» уже иду, а я Этим. из «любви» иду, да, из «любви» иду. А когда получается, что когда-то мне говорят, что «надо», я все время начинаю спрашивать, кому «надо». Вот кому да. «надо», пусть кто-то сделает. А если мне это типа «надо», то это уже не «надо», это уже «хочу». Ага. И вот, вот так как-то прям. У меня такой момент, э, все спрашивают, э, и вот как раз-таки давай с тобой обсудим. Я пост недавно писала как раз, мне не по импульсу. Да, я читала. Я, например, хочу что-то сделать, красивое тело хочу. Mm -hmm. Но чтобы иметь красивое тело, мне нужно ввести привычку его поддерживать. Соответственно, там делать зарядки, делать упражнения, бегать каким-то спортом заниматься, масочки. Ну, то есть его поддерживать, потому что если ты с ним не работаешь, оно увидает, правильно? Потому что <ankle> телу тоже нужно движение. И многие основаны на вот этой теме, что телу нужно движение, тот же этот лифтинг, который вот как это называется, когда ты делаешь массаж. Да, фитнес, да, uh -huh. или на тренировке ходишь, телу постоянно нужна какая-то движуха, то есть чтобы его намяли, разминали, то есть это привычка, а я не хочу это делать, мне не по импульсу. Вот как ты думаешь, это мое желание, это тело поддерживать, заставляя себя делать те вещи, которые я не хочу, или все-таки мне не по импульсу, не надо мне это делать? Ты знаешь, мне кажется, здесь стоит вопрос приоритетов. Mm -hmm. Если у меня в приоритете стоит «я и мое тело», то мне э, не приходится заставлять. А если у меня в приоритете стоит, допустим, убеждение, что мне это нужно типа сделать, чтобы я была там какая-то красивая, там, нужная, сексуальная и так далее, тогда, естественно, я буду искать... Ну, я вот про себя просто говорю, у меня тоже есть такая фишка, да? что я буду искать миллион причин, лишь бы этого не сделать. Но думая, что я это хочу делать. Тут как бы, если я хочу, действительно, мне не приходится себя упрашивать, заставлять там что-то объяснять себе. А если как бы мне приходится это делать, то это не мое желание, это какое-то навязанное убеждение, что мне это нужно, мне это будет хорошо, мне это как бы поможет чем-то и так далее. Потому что а я... Можно... Можно ну, это, да? руку поднимать? Такая же привычка у меня. Вот я, например, ненавижу заниматься спортом. И для меня заниматься постоянными действиями там, того же фейсфитнеса, -ли да? да. а, фейс а, заниматься спортом или еще что-то, это вообще такая рутина, я себя заставляю. Но я хочу поддерживать красоту и молодость. Не будет ли это шаблоном? Не, вот ты говоришь, есть шаблон поддерживать идеальность. Это типа шаблон, может, ну его нафиг пускай там тело увидает. Может быть, шаблоны э, как раз-таки наоборот не в этом, а в... шаблон лени, шаблон мне не по импульсу. То есть, э, как сказать. Вот я не хочу, может быть, это <как> шаблон, что я не хочу. И я просто еще отмазки не заниматься собой. Я просто не знаю, как это выразить. Вот когда я не хочу заниматься собой, у меня сразу, у меня, ой, у меня нет времени, ой, это же надо что-то делать, ой, короче, миллиард отмазок. Мне вот, кажется, вот все вот эти отмазки на пути mm -hmm. к моему реально истинному желанию иметь здоровое, красивое тело, но это же нормальное mm -hmm. желание. Это замечательное, красоту. замечательное желание, но оно так ну, с идет. Миллиард отмазок. На каждую отмазку я могу сказать, мне это не по импульсу. Но мне кажется, ситуация. что это просто отмазки и шаблоны. Надо работать над собой и действительно ввести <coughs> привычки. Дисциплина. Э Тут нужна дисциплина для начала. Да. То есть все-таки дисциплина нужна. Правильно? Да, конечно. Контроль над собой. Контроль над собой, да, именно. Контроль и контроль. Причем это единственный контроль, который нужен. Это контроль над собой, а не над другими и не над другими какими-то ситуациями. У меня такая же тема, вот сто процентов не зря я попала на эфир. У меня точно такая же тема. И фейс-фитнес, и как бы тренировки. Я как бы всей душой этого хочу, я очень этого хочу. У меня там куча упражнений, я там закачала их в телефон, и в компьютер, куда только могла, лишь бы они у меня там поближе к себе. Но сделать их у меня, ну это просто жесть вообще. Вот у меня кажется, единственное... Что на пути к своим желаниям нужно себя пинать и заставлять. Но когда ты себя ну, пнешь, когда ты натренируешь э, какую-то некую привычку, хотя бы небольшую, потом идет как по маслу. То есть ты знаешь, того, что чтобы я заметила? Так покатился, его нужно пнуть. Только, а как только он нужно да, покат... да. Только нужно начать. Главное начать. Когда ты начинаешь, да. вот именно вот момент вот, вот у меня есть мячик вот такой, видишь? Вот у меня прям на столе он лежит на письменном. Я постоянно как бы, когда я разговариваю, там, когда он у меня перед глазами, я его вообще даже не, осозна, не, ос, ну, не осознаю, беру и делаю. А, а особо... расскажи, что за мячик? Может я тебя перебью? Я, может, метал... обычный мячик. Стоит 90 там, рублей, что ли, спортмастере. Такой он резиновый, но он чуть-чуть такой, ну, чуть-чуть сдутый, -чуть но как раз для лица. Вот я сижу вот так, сижу по телефону, говорю, а, и на ЕС, я, тем не менее. И да, и просто его вот как Face фитнес тот же. Он очень хорошо потягивает. Он достаточно мягкий для лица, но достаточно твердый, чтобы э, чувствовалось это все. 100 рублей. Ты не поверишь, у меня есть два таких шарика, но я их кладу в стиральную машинку и стираю одежду. Вот такие прям. Вообще очень, вот попробуй, прям тебе понравится. Я уже несколько человек присадила на него. И он такой, вот знаешь, прям вот лежишь, сидишь за столом, там компьютер, да, там телефон. Он такой и легкий, и удобный. И все, вот это классная тоже штука. А Хорошо, давай того, еще что... вот такой момент. Я читаю, начинаю я весело с мотивацией. Да. Ну, мы все да. начинаем весело с мотивацией. Блин, любое наше желание, мы такие, о, загорелись. Месяц проходит, все, потом тюлень, потом ну, ленивый. Блин, блин. Время снова начать и продолжить уже <как> никак. Как поддерживать? Что делаем? Что делать? Я думаю, можно, например. Можно, например, взять какую-то картинку повесить, какие-то, ну, себе, не знаю, красивые, да, да какие-то красивые себе купить, там, спортивный костюм тот же, который, ну, вот я, допустим, на что бы я повелась, да, вот какие-то такие причиндалы купить, вот интересный, хороший костюм, спорт, ну, такой для тренировок. Вот я, честно говоря, спортзал не очень люблю, я после твоего э, марафона, я пошла на танцы, на пилон, ой, не на пилон, на этот, стрип-денс. Вообще прелесть. Хотя я там, ну, как Буратино, вообще первый месяц-два, но тем не менее, мне очень нравится. И туда вот я иду. Мне кажется, можно, знаешь, как вот варьировать не именно спортзал, а именно какое-то такое развлекательное, чтобы оно было в том числе... Э либо менять. Мероприятие, да, либо менять. Ну, менять тоже надо, как бы на что будешь менять? Спортзал на что? На аэробику, аэробику на танцы, танцы на бег или что менять? Ну да, почему нет? Не Бассейн, например, мне надоел, начала бегать, потом на велик села, потом э, ну дома, и так можно, если, если переключаешься, если переключаешься, то можно, да, можно, можно по-разному было бы, как бы желание по хорошему. То есть я просто хотела обозначить тему, которая постоянно сейчас вот возникает, в принципе, у подписчиков постоянно. Один тот же вопрос. Мне не по импульсу, да, и тюлень просто тюленится. Блин, ну это лень, ребят, лень. Конечно, конечно, Если это обмазка. Нужно что-то делать для этого желания. Ну нельзя просто ждать у моря погоды, потому что желание это исполняется от вашего движения. А того, Слушай, а ты знаешь такую концепцию? Вот, Допустим, я давно, давно еще читала, мне прям так запало в память Джоди Спенза, когда вот этот «Сверхъестественный разум». У него книжка есть такая, очень конкретно толковая наша квантовая физика. И там он приводил примеры, как он тренировал, делал три группы людей подопытных, и с одними он значит, они ходили в спортзал, я что вспомнила, они ходили в спортзал, делали, Ну, им сначала всех замерили, там, объем мышц, там, все вот эти параметры сняли. Одна группа ходила в спортзал, другая группа, что-то там она дома сидела и типа представляла, что она делает. А третья группа, она вообще ничего не делала, она просто в уме, визуализировала, как они идут в спортзал, как они качают, как они какое усилие определяют. Короче, И... первая группа, да, первая группа там, она, у них, по-моему, там на 70% что-то увеличились или усилились мышцы, там, я не помню, как, какими именно параметрами они там оперируют. Вторая группа, там у них там чуть-чуть совсем что-то поменялось, а третья группа, которая просто дома сидела с закрытыми глазами по 15 там, или по 5, или по 15 минут в день, они там визуализировали, как они в этом зале какие-то именно упражнения специализированы делают, они там одинаковые типа делали. У них на 25% ну, усилились мышцы, сила мышц, вот, вот эти параметры, просто, просто визуализируя. Uh -huh. Понимаешь? Поэтому угу. можно даже с этого, в принципе, начать. если ну, я вот занимаюсь визуализацией. Я и всегда трою визуализацию, вот, но в помощь, может быть, как дополнительное что-то. Потому что люди, которые считают, что одними визуализациями насытятся, что-то блин. Ну, кто-то пробовал? Я знаешь, как а вот это экспериментальная группа просто реальная Раньше. группа экспериментальная, что ты визуализируешь, визуализируешь как, какую, какую то мечту, желание свое а, у этого забыла как еще про визуализации, кто у нас, какой автор писал вот фильм Секрет. писали и еще кто а да их там целая куча в секрете оно сбывается, да, но потом э, тебя бахать по башке какой-то хренью. То есть потом оно не работает, и становится... Типа ты еще... продавливаешь в это в одном, а у тебя с другого где-то уходит. И как бы, да, и с этой точки зрения, если рассмотреть. Я тоже раньше занималась лет так 15 назад визуализацией, у меня все сбывалось мгновенно. Вот. И сейчас это не работает. Но я потом пожинала плоды такого ужаса. И как бы я а сейчас... Чем это, а с чем это ты связала, например? Вот что... Именно те желания... Нарушение баланса какого-то? Именно все желания, которые я исполнила, они просто вышли мне, именно эти желания, боком. Для чего я этого хочу? Ну, блин, тогда это 15 лет назад. Ну, потому что я не понимала, зачем мне эти желания нужны были. И я столкнулась со всеми последствиями, которые из-за которых я не хотела изначально, чтобы это сбывалось. Вот, Поэтому с визуализацией, блин, надо быть осторожным. Ну, я, я допустим, вот э, визуализация для меня, это знаешь, что не то, что там вот я мечтаю, что у меня там что-то есть. Э, как вариант, например, представить ту желаемую свою реальность, самую лучшую, самую наилучшую там реальность и свою в этом состоянии. Ты же, получается, генерируешь потом вот эти вот, ну, ты находишься на этих эмоциях в этом состоянии, и ты же их и отдаешь, и получается, что ты их ну как бы транслируешь, а ты получаешь то, что ты транслируешь, и оно к тебе в принципе, ну, как бы, должно возвращаться. Но оно как бы теоретически возвращается, как бы, наверное, не только теоретически, просто я еще на пути только в этом, на начальном. Но почему наши компании не сбываются, которые мы умом себе хотим? — Как ты думаешь? — Ну, потому что у нас есть другие желания подсознательные, которые, которые мы не хотим, хотим, чтобы они сбывались. — Которые противоречат этому желанию. — Да, которые, ты... которыми мы не хотим, чтобы оно сбывалось, да. — Да. И этих желаний, которые противоречат, обычно в 10, в 20, в 30, больше, в 50 да. 100 раз больше, чем это одно желание, которое мы хотим. Понятно. И представь, что мы навизуализировали вот это желание, и все 100 тех желаний, которые нам не нужны, навалились жопой. Ну да, получается, если у нас этого нету, то значит мы этого не хотим, ну, хотим не иметь. Ну, хотим не иметь, да. Больше не это хотим, нежели хотим. Из-за каких-то причин, последствий, да, с которыми мы не готовы расстаться, но если эти последствия проработать... Заранее поняв, почему вот этого мы боимся, вот этого боимся, как это решить. То есть выписать список противоречивых желаний и решить их, просто взять и решить, тогда то желание... Там же еще задать, есть убеждения. Так, Там же еще убеждения есть, на основании нет, которых... Это вообще, убеждения. да, это вообще, конечно, отдельная тема убеждений. Так, Вообще, видите, на самом деле, знаешь, просто... я сам... Еще а что договори. Я хотела сказать, что на самом деле я с каждым днём мне все интереснее и интереснее. Вот в это все, во все, в этом разбираться, вот в этом во всём как-то вот вникать в это во все, знаешь, там не сразу получается отслеживать, но с каждым днем все лучше и лучше. Я как бы могу в себе это, да, там мысли свои задить или там какие-то вот эти желания. Ага. Почему? А для чего мне это? А зачем? И мне настолько интересно, я вот смотрю на все это и думаю, господи, какое счастье, что мы живем в это время, где есть такие знания, которые позволяют вообще в принципе в это вникнуть по-хорошему. Вот так. И когда, знаешь, еще мне что смешно так, когда начинаешь, допустим, кто-то тебе начинает жаловаться, жаловаться, ты вроде как не хочешь этого слушать, но не хочешь грубить. И говоришь, слушай, а для чего ты этого хочешь? Uh -huh. И такая, знаешь, тишина, ты что? что-то, что типа, гонишь, как я могу этого хотеть. Я, ну, ты напиши там себе где-нибудь, мне не надо, говорит, ты себе там где-нибудь, напиши. Мне не надо это рассказывать, зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы я тебя пожалел? Нет. Чтобы я тебе помог? Нет. А зачем? Ну, не знаю, ну, просто, ну, вот просто, говорю, тебе это нравится? Нет. Ну, тогда напиши. Люди, знаешь, сначала так, ну, Скиптики. как на дуру на меня смотрели, да, всегда, но на меня последние 10 лет так смотрят, как бы я, что у тебя, твоя, это, шиза, короче, шизотерика твоя, да, секта, секта. А сейчас, ты знаешь, э -э я когда начинаю вот так смотреть, мне говорят, ну да, да, я знаю, что я этого хочу, я знаю. И как бы это, ну потому это что сейчас уже каждый второй, уже об этом Путин, говорит, об этом да. говорит. Путин об этом. А, да? Я телевизор не смотрю, не знаю. <свеч> а я в сторис выкладывала, у меня он сохраненный в хайлайте, там, лицо Путина, и он прям говорит, <свеч> что наш мир – это зеркало. И вы в других видите... А, только... я у тебя и да. смотрела. Точно, я у тебя и смотрела. Смотрела это я. И не только он. Вообще, сейчас каждая вторая звезда даже об этом говорит. Всем очень нравится. Прекрасно. Все рекомендуют визуализацию, только Нелли говорит, что визуализация крадет твое будущее. Да, да. не то, что крадет твое будущее... Крадет будущее, это в переносном смысле, метафорически. Вы просто столкнетесь с последствиями, которые вам не то что там нежелательно, вы вообще от них бежите, не хотите эти последствия. Вам придется с огромной жопой столкнуться. И мы как раз проговорили об этом, что жопа она настигнет, противоречивые желания тоже же исполнятся. Конечно. И это все объяснимое там, не эзотерика какой-то. Это чисто. Блин, практика, логика, я не знаю даже, как это сказать. Очень, очень но понятно. Я не знаю, как это объяснимо, но это реально работает. Оно может быть необъяснимо, но в то же время Просто работает. спроси, почему? Вот я хочу, допустим, дома, у меня его нету Почему я предположительно не хочу его? Ну, потому что я люблю путешествовать по разным странам. Меня дом сейчас будет стопорить. Надо им заниматься, надо следить за ним, и у меня будет привязка к месту. А я не хочу привязываться к месту, потому что мой мир, весь дом, это мой мир. И я люблю путешествовать из страны в страну. Хорошо, сейчас коронавирус, я хоть отдохнула немножко. Вот. Слушай, да. Давай. И этот дом меня бы привязал. Но если я сейчас его действительно получу, с путешествиями, не просто там я как-то завяжу, я буду путешествовать, но не в такой, как раньше, свободе. То есть желание сразу тоже исполнится, то есть я перестану путешествовать вот так, как я это делала, ну, в другом состоянии, короче. Из-за чего еще не хочу дом? Масса причин. Масса. Причин. Потому что я не могу определиться, что там я хотела в небоскребе, в лофте там наверху, или как, как это правильно, лофт, хотела И там уже. И у меня уже мечта это порушиться, когда будет дом. Ну и так далее. То есть, как бы, если спрашивать о противоречивых желаниях, можно десятки просто накопать на каждое желание. Почему я хочу это не иметь. Люди, которые полные, да, у них есть десятки причин, почему они не хотят худеть. И им придется столкнуться, потому что полнота для многих женщин это защита от мужчин, защита от. Внешнего мира это, ну, там веса не придает, важности придает. Ну, понятно, это там в том числе, там там вторичный выгод очень много вообще в лишнем весе. Да, в лишнем весе до хранища. Ну и плюс лишний вес еще и сигнал там определенный о том, что мы в себе столько подавили, и мы вообще защищаемся постоянно. Чтобы люди, не дай бог, не подумали, не увидели, что я плакала, что я переживала, что мне было плохо. Мы же всегда натягиваем улыбки, вот такие все. А -а -а -а -а -а". Ой, я в последнее вот. время вообще меня где настигает, там и это. То... Я так, все, мне все равно уже. И вот так вообще по кайфу. Сразу он пишет сейчас про похудение. Похудеть похудеешь, а качество тела будет оставлять желать лучшего. Но ну, да, там... кожа подтягивается вся. Смотри, как похудеешь. За 40 дней кожа вся подтягивается практически. То есть я похудела была... на, на 5 килограмм, я похудела за одну неделю. Конечно. Я на 5 килограмм похудела за одну неделю, вот буквально в сентябре. Все повисло у меня, ну, лицо, все, руки, все, как бы тело. Прошло как бы, ну, наверное, ну, месяц, ну, два, может быть. Вес остался тот же, а кожа потянулась отлично есть еще варианты сделать операцию если там совсем уже вот такие вот гу на 100 килограмм похудеешь, что наверное да только это заняться да. с собой зарядкой но на самом деле решить противоречивые желания можно сразу подошли ко второму вопросу что нежелательных последствий куча но если мы их заранее определим выпишем уберем эти все страхи уберем эти шаблоны поймем как можно решить последствия то, в принципе, нашему желанию уже ничего мешать не будет для его исполнения, потому что мы его не исполняем не из-за того, что оно не может исполниться, а из-за того, что мы держим, чтобы оно не исполнилось. Да? Оборону, мы оборону держим. держим. Держим оборону, да. Мы себя прям заставляем и блокируем от этого желания, чтобы оно не исполнялось, всяческими способами. И как только мы отпускаем это все, потому что понимаем, что последствия нам уже не страшны, мы уже не держимся, оно спокойненько осуществляется. Так, про мужчин. Вот мы полюбили себя, мы чувствуем себя, понимаем, чего мы хотим, делаем, что хотим. Дальше. Как полюбить мужчину, если мужчине не нравится? Что делать? Никак. А хочется любви, ласки? То Если он не нравится, другого полюби, который понравится. А если никто не нравится? Ну, ненавижу я мужиков, потому что они сделали очень-очень много гадостей в моей жизни. Каждый раз, когда я встречалась с мужчиной, он либо был обманщиком, изменщиком, делал больно, бросал, там... <с? <с? <это>, <это>, Это в себе надо искать. У меня такая тема недавно была. Когда себя предаешь, предают тебя другие. Когда себя не уважаешь, не уважают тебя другие. Когда себя не ценишь, прогибаешься, они ценят, и прогибают тебя другие. Истину глаголишь. И все. И, и как бы, и ничего ты с этим не сделаешь, никак. Если то ты есть... себя ценишь, ты себя уважаешь, любишь, не, как сказать, не, не жертвуешь собой надежде на то, что тебя кто-то там что-то оценит или там вернет тебе что-нибудь с другой стороны, да? Это вообще бесполезная затея, это не работает. Но Если ты вот себя, чем дальше, пост... тем больше загоняешь вообще в такие блудни. Ну просто я, вот недавно у меня был такой опыт, что я и то, и то, хорошо, ладно, это хорошо, и то хорошо, и то хорошо, пока мне вот так не сели, вот так не навалили, и, и сказали, ну блин, а я потом только в тему вошла, что причина во мне. Я просто охренела от осознания того, что я сама, сама я это себе вообще сформировала в жизни и все и все стало на свое место сразу я срочно просто вот так вот чик и прозрела и реально я поняла что он то не виноват он просто мне показывает то что я годами от себя прятала закрывала там не хотела с этим мириться там признаваться меняться ну и, короче вообще дело вид что это не я слов это нужно признаться себе что все манипуляции этих мужчин просто отражали мои манипуляции к самой себе. Сто процентов, да. Десятку. Так. Вот смотри, тут у нас, получается, два вопроса. Первое, как сделать, чтобы мне начали нравиться мужчины, если я смотрю на всех мужчин, мне никто не нравится. И, с другой стороны, как найти себе мужчину, чтобы я тоже понравилась. И я на второй вопрос сразу отвечу, а первый тогда ты. Давай так. Ух, ну, давай. Как Это нравится. Замечательный эфир. М? Замечательный эфир. Шикарный. Одни слов нету, конечно. Все эфиры классные у меня. И каждый раз все говорят, блин, самый классный эфир. И каждый раз самый классный. Вот. Чтобы нравиться мужчинам. Мужчинам, вот ты начала говорить, я как раз дополню. Ты говоришь, что им не нужна вот эта вот вся муси-пуси, там все в них, все для них. Нет, мужчинам нужна только счастливая женщина. Только счастливая женщина, которая не заботится о мужике, не заботится там о его маме и родных, не строит из себя маму для мужа. Она просто офигенно счастлива сама с собой. У нее есть свои дела. Своя работа, свое хобби, она э, занимается собой, и она всегда радуется. То есть э, радуется ⁇ это не значит все время улыбается, как Стюардесса. Нет. Э, э, та, которая счастлива от того, что она творит, делает, и имеется в виду, она гневается, да, и она позволяет с радостью это делать. Она хочет орать, она позволяет себе кричать, орать и бить посуду. Она разрешает себе быть вот легкой собой. Быть Что собой. Легкая ⁇ это не та, которая воздушная, такая улыбается всем. Нет. Легкая ⁇ это которая хочет, там, я не знаю, крушить. И легко это делает. Легко позволяет себе любые эмоции. Легко позволяет себе идти по своим желаниям. Не заботьтесь о своем мужике. Но когда она вот так счастлива, мужик рядом король, он себя чувствует хорошо, он никогда не уйдет от счастливой женщины. Почему мужики всегда пытаются от хорошей женщины, которая варит борщи, убирается бесконечно, и вся такая, блин, в бегудях, уже вот уже утолстела, вся с детьми, там, в какашках, и она бесконечно там пытается вот этот уют сделать, все для всех. О себе. Он себя. идет куда? Да. Любовницы. Вот эта женщина, которая постоянно следит за всем вокруг, чтобы всем все было хорошо, забыв о себе при этом, забыв о себе. Я не говорю, что следить за семьей, забыть там, это плохо. Нет. Счастливая женщина будет о себе не забывать просто. Делая, конечно, там то, что ей там нравится, и в том числе уютно водить дом. Но он уйдет к любовнице, которая занимается собой. 100%. правильно сто процентов вот а теперь другой вопрос а что делать если мужике не нравится что это говорит нам о чем транслирует то есть я знаю как привлечь мужика а мне никто не нравится все я знаю как быть счастливой заниматься собой но вот мужике вообще никак не нравится нет таких умных и классных как я ну, я так предполагаю, да. Возможно, возможно, я... мне не нравится то, что я делаю в этой жизни. Возможно, какие-то мои действия, мое проявление, что-то не то, чтобы, ну, что идет от души. И как, это с... раз. И как это связано с мужиками? Ну, ну, как получается, да? Если наш внутренний творец, это мужская часть, uh -huh. проявленная, ты, вовне. проявленная вовне, да, и то, что тебе зеркальное, ну, как бы, отражение, да, мужчины, которые тебе не нравятся, значит, по определению получается, что то, что ты проявляешь в мире, тебе, походу, тоже не нравится, или кому-то, нет, тебе не нравится, никому то тебе не нравится. Я правильно размышляю? Я просто сама я не знаю, если честно. Это так, не не мы Нет, Нет, я не про тебя говорю, я вообще говорю. Но я если не про тебя, пошли, не про себя. А мне думало, кто нравится, если честно. Я, вот если честно, мне тоже. Если честно, мне тоже. Причем даже дело не в деньгах там или каком-то финансовом уровне, даже не в этом, а просто вот комплекса смотришь на мужчин. Ну, пусть меня мужчины простят. Может быть у меня внутри такое, что я вижу так, вот так, что то, что я вижу, мне не нравится. Возможно, это мой внутренний творец, который там хромой на обе ноги, кривой косой, который мне как бы отражается в мире, да, и он мне не нравится. Это как вариант, ну как бы так скорее всего так и есть. Ну вот что я вижу, мне вообще ничего не нравится. То есть я не могу найти мужика, потому что один какой-то неумный, другой какой-то не сексуальный, третий слишком старый, четвертый не слишком... Четвертый богатый. колхозник. Ну, короче, да, да, типа того. То есть у меня высокие запросы. А те, которые нравятся мужчины, я недостойна их. Ну, это у многих так в голове. Ну, типа не дотягиваю, наверное, да. Типа не дотягиваю, да. что с этим делать? Хороший вопрос, шикарный. Что с этим делать? Давай еще публику поопрашиваем, ребят, пишите комментарии. Давайте, да. И вот Может быть, вы нам мне подскажете? Я, конечно, что я сама не, не могу найти я хочу Это сказать, да, чтобы всем стало понятно. Но хочу вот эту тему раскрутить, чтобы вы поучаствовали. А то что я опять пришла, выложила тут такая все, вы послушали и у вас утром амнезия, вы не помните. Но если вы рассуждаете, то вы хотя бы это запомните. Так, себя. Каким есть. Ну, можно же бесконечно себя подтягивать. Насколько можно этим самокопанием заниматься? Хочется вот реально уже быть легкой. Уже просто хочется наслаждаться жизнью, а не сидеть там, вот крутить, блин, что я еще в себе не доделал, я ж опять не идеальная, нифига. Я с багами, вообще богиня недоделанная, то есть мне надо все вот, вот, доделать себе. То есть я вам сейчас подсказываю. Это, это была подсказка. Претензии уберите. Вот, круто. Тоже круто. Хороший, да, да. То есть, когда я не дотягиваю, психологи что говорят? Иди и дотяни в себе это, да? Да крути, да. да Алло, не надо этого делать вы то, что будете дотягивать, это же вы просто маски будете одевать, а ваше, естественно, нутро уже никуда не одевается. Мне кажется, знаешь, как можно это, но ну, не то, что это можно. Вообще, в принципе, все можно в своей жизни по пути наивысшей радости, когда ты делаешь то, что тебе доставляет удовольствие, когда ты кайфуешь от этого, все э, снаружи начинает тебе поддерживать твое состояние и подтверждать твое состояние. И если ты э, в каждый момент своей жизни, ну это в идеале, да, это, конечно, нужно этому учиться, стараться, стремиться к этому, но ты, если я, допустим, каждый момент своей жизни буду фиксировать свое внимание на том, что меня радует, что меня наполняет, что я хочу делать, да, что, от чего я кайфую, то, ну, по определению априори, весь... Э, Внешний мир насчет мне это зеркалить, и в каждое мое действие, действие да, это же, получается, мужская функция действия. Да, и вот эти действия, они будут отражаться в том числе и в лице мужчин.